Добрый день, семья Дуалайф. Я очень рада видеть и приветствовать вас, всех гостей и членов этой компании. Я хотела бы немножко рассказать о себе, потому что я в этой индустрии более 27 лет. Начинала с первой компании, где уже за первый год сделала самую высокую квалификацию. Далее я была вице-президентом французской компании несколько лет и последующие 8 лет я работала с американской компанией почему мы выбрали вот эту компанию почему мы пришли именно в дуалайф ну все не просто так поверьте мне мы не какие-то там маленькие дилетанты и не просто так мы выбрали эту компанию дело в том что когда мы анализировали несколько компаний и обратили скажем так, свое видение, да, решили рассмотреть компанию «Дуалайф». Почему мы выбрали ее? Дело в том, что эта компания, она уже состоявшаяся. Это не та компания, которая, которая только стартуется с нуля, еще не прошла вот эти вот моменты роста, у нее нет долгов. Мы увидели, что здесь очень хорошая инфраструктура, по Европе, да, ну и везде, она работает везде в мире. А так как мы работаем со своей системой и полностью в интернете, и с нами работает 80 стран, нам очень удобно, когда компания, она не просто местечковая, она работает по всему миру. Здесь свои продукты. И очень хорошие продукты, отличного качества. Потому что, когда ты работаешь в какой-то компании, ты думаешь, мой продукт самый лучший, да, и вдруг... Когда мы пришли в Dual Life, да, мы увидели и попробовали продукцию, оказывается, продукт не хуже, а даже лучше. И здесь есть своя производственная база, софт, там обалденные люди, люди, которые возглавляют, люди, которые с нами работают. И вот это все, это просто-напросто способствовало тому, что мы, буквально вот, работаем мы с 16 октября то есть месяц в этой компании. И мы очень ценим всех тех, кто прямо или косвенно заинтересован в нас. Мы уже познакомились с другими командами. Они нам очень понравились. Мы вас очень ценим. Ребята, я скажу так. Я сетевик с большим стажем. И если кто-то из вас, вы сегодня обратили так же, как и мы месяц назад, свое внимание на компанию Dual Life, Сделайте это быстро, не потеряйте время и сфокусируйте все, ваше внимание, силы и энергию на этой компании. потому что именно с этой компанией вы можете изменить свою жизнь. На задворках вселенной есть один магазинчик, вывески там вообще нет, да, то есть и каждый человек, он приходит туда, потому что в этом магазинчике продается желание, есть очень много желаний, да, и есть разные цены. Некоторые цены странные, да, то есть, например, замуж можно выйти легко, но для того, чтобы быть счастливым в браке, это стоит очень больших денег, времени, сил и энергии. И некоторые люди, когда приходят в этот магазинчик, где продаются желания, да, они разворачиваются и уходят, а другие стоят в задумчивости, смотрят читают цены. Кто-то жалуется. А, какая высокая цена, как много нужно заплатить, да, то есть время, энергия, финансы, силы и все такое прочее. Дайте мне скидку, спрашивают у хозяина. Кто-то жалуется, да, а кто-то радуется. А будет, есть очень много людей, которые просто достают из кармана свои сбережения, получают Заветное желание, оно завернуто в красивую коробочку, и они уходят. А на счастливчиков э, завистливо смотрят другие, да, э, перешептываются, говорят, «Э, наверное, хозяин, да, он, наверное, знакомый, он, э, наверное, им просто так это все досталось, вообще без всякого труда. Кстати, хозяин этого магазинчика на задворках вселенной, очень часто предлагали просто снизить цену, ну, чтобы больше покупателей пришло, но он всегда отказывается, потому что он говорит, что от этого будет страдать качество желаний. тогда у хозяина спрашивали, ну не боишься ли ты разориться, да, он говорит, что всегда есть смельчаки. Которые готовы рисковать Которые готовы побороться за свою жизнь Которые готовы отказаться от привычной, предсказуемой жизни Которые готовы поверить в себя и свои желания И готовы оплатить всем, чем угодно, для того, чтобы добиться На двери желания висит объявление Если твое желание не исполняется Значит, оно еще не оплачено. Каждый из нас, мы мечтаем, мы чего-то желаем. Но очень часто мы просто не осознаем того, что за нашими желаниями стоит готовность. Готовы ли мы исполнить, оплатить? Стив Джобс, он как-то сказал хорошую фразу. Все хотят попасть в рай, но не все готовы умереть ради этого. Я желаю вам всем Разобраться в этой компании, посмотреть, что это за бизнес и смело двигаться вперед. Всем пока. Я передаю микрофон следующему. До свидания. Увидимся.